Мысли о далеком, светлом и очень технологичном будущем всегда будоражили умы писателей и кинематографистов. Вот и австрийский режиссер Ливонов не смог остаться в стороне, сняв в 2018 году свой апгрейд. Главный герой попадает в автомобильную катастрофу, последствием которой становится паралич. Ему вживляют экспериментальный имплант, способный восстановить подвижность конечностей. Операция проходит успешно, но дает весьма неожиданные результаты. Сюжет построен на противостоянии людей и машин, человеческого разума и искусственного интеллекта. Фильм балансирует на грани смешения жанра. Помимо фантастического боевика, получился неплохой детектив с интригующей концовкой, как бы намекающий, что история только начинается. Создателям, безусловно, удалось донести свою мысль. Не все технологии необходимо развивать. Поклонникам жанра киберпанк рекомендую.